Добро пожаловать в обучающий видео по квадрокоптеру F11S4K PRO. Поставьте моему хозяин лайк, он будет доволен. Итак, откройте переносной кейс для дрона F11S4K PRO. Выньте аккуратно всю комплектацию. Снимите защиту свинтов. винтов. Последовательно разверните все лучи дрона. Снимите защитную пленку с чехла объектива. Дрон имеет лопасти А и B. Перед взлетом убедитесь, что все лопасти установлены правильно, чтобы обеспечить безопасность своего полета. Если вам нужно их заменить, используйте инструменты из упаковки. При использовании аккумулятора в первый раз заряжайте батарею в течение 4,5 часов. Когда она полностью заряжена загорятся 4 синих индикатора над батареей. Затем вставьте батарею обратно в отсок дрона, убедитесь, что батарея надежно установлена. Время зарядки пульта составляет около 25 минут. Экран показывает мощность заряда в реальном времени. Снимите защитные прокладки с пульта. Также снимите защитную пленку со всего экрана. Вытяните держатель и вставьте свой телефон в этот держатель. Нажмите кнопку на аккумуляторе дрона и удерживайте 3 секунды, чтобы включить. Дважды нажмите на кнопку включения на пульте, чтобы выключить дрон, нажмите и удерживайте 3 секунды. А чтобы выключить пульт. Дважды нажмите на кнопку и удерживайте 3 секунды. Аккуратно сверните все лучи дрона и установите защитную крышку на камеру. Спасибо за просмотр этого русифицированного китайского видео распаковки F11S4K PRO. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал моего хозяина.